была заказана помимо самого домокомплекта? Ну, в данном случае было заказано, кроме самого домокомплекта, который включает в себя полностью комплект дома, включая крепеж, во-первых, был заказан, безусловно, его монтаж, были заказаны окна, был заказан фундамент, была заказана электропроводка. Внутренняя наружная отделка, разумеется, тоже. Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо за беседу. Релиз свежих новостей вы сможете получать через нашу группу ВКонтакте или еженедельно просматривая их на сайте Рубус Хоум. Анна Палова, Рубус ТВ.